А вы, козеры, с вами Кодик. Последняя колда получилась вариативной, причем очень. В зависимости от выбранных нами действий, происходят разные события, и это правда интересно. Сегодня мы посмотрим на один из этих вариантов. А именно, что будет, если не слушать Адлера в миссии «Прорыв». Приятного просмотра. Поехали. Итак, вот мы зашли в эту миссию. Да. Кстати, я заметила небольшой ляп, тут всегда рандомные имена. Не знаю, ляп ли это... Но как по мне это немножечко странно. Итак, первое, что я, ну скажу, по секрету узнал во время спидранов, да, я эту колду уже успел проспидранить, если вы не были на стримах. Значит, смотрите, убиваем только тех, кто встречается нам на пути и бежим дальше. Слушайте реплику. Просто сбегаешь. Совсем на тебя не похоже. Именно так, вот это первое, что происходит. Он нам говорит, что это совсем на тебя не похоже. А мы идем налево. О. Ого. М16. Итак, мы идем налево. И знаете, что мне интересно? Что будет, если э, повернуть направо сейчас? Ну, вот там вот. Потому что сейчас день. И, соответственно, если день, то сцена кардинально поменяется. Потому что... Э, сцена, когда мы поворачиваем туда, она изначально запланирована ночью, а сейчас, если мы туда повернем, а сейчас это все происходит днем, то есть, то есть, блин, я думал, там какие-то скрипты поломаются, а не ничего подобного. И мы заходим в это здание. Из-за того, что мы пошли не по сценарию, у нас либо вылетят скрипты, как у меня это было один раз. Либо, как это должно быть, э -э, будет лаборатория. Давайте посмотрим. Ой, я уже испугался, она залагала. Нет, все нормально, все таки должно быть. Вот, э -э, лаборатория. Она немножечко странная. И насколько я понял, да, тут просто невидимые стенки. Она на самом деле довольно маленькая. Тут э -э, обыкновенный телевизор с ничем. Мы садимся на стол. И у нас идет сцена, какую вообще очень странно можно пропускать. Типа просто escape нажимать. Ну, ну ладно, неважно. Приготовились. И вот у нас уже темнота. И сейчас, ну, как вы поняли, я, я все делаю прям не по сценарию. Поэтому, естественно, я сейчас побежу не по правой тропе, а налево. И посмотрю, как э, будет та сцена и смотреться в темноте. Вот. Ну, это правда интересно будет. Да, Нет, по правой тропе я идти не буду, это слишком скучно. Я опять иду налево. Только тут меня уже поджидают снайперы. Ну, я не буду на них особо останавливаться, я их просто оббегу. И сейчас, как бы... О, лазарь, кстати. И сейчас нам, типа, нужно идти направо, но здесь уже все перекрыто. Ну, село. И мы идем налево. Да, меняем сценарий, новые реплики. Тут очень много новых реплик. И теперь эта же сцена, но только в темноте. Кстати, по-моему, вот эта сцена выглядит в темноте гораздо лучше. Потому что там, типа, село, перестрелка. А здесь именно, не знаю, типа снайпинга с горы. Это в темноте выглядит как-то поприкольнее. Да ты шо, как красиво. Ну и мы идем туда. Итак, что у нас тут? Лаборатория. И на самом деле... Это довольно интересно, потому что это абсолютно новая локация, которую при выполнении сценария, вот прям как вам говорит Адлер, если делать, у вас, вы просто не сможете сюда попасть. То есть надо просто идти, как он говорит, полный отход от сценария. Ну и если мы добежим сюда... Нас телепортирует волшебно в вот такую вот комнату. Но, насколько я подозреваю, это комната, в которой пытают Белла. То есть, тут всякие записи, здесь он сидит, его пытают, пытаются выбить с него информацию. И это отдаленно напоминает комнату с первого Блобса, согласитесь. Так, садимся на стул, и у нас опять начинается шизофрения. Повторяем сценарий один. То есть я не знаю, как рассчитаны все эти реплики, все повороты. То есть, я, я сам много реплик сейчас впервые слышу, потому что что-то буквально не так сделал. Вот одно что-то, и все, и сразу все меняется. Это правда прикольно. Так, но у нас тем временем гранатомет, и у нас просадка до 40 fps Плохо. Ну а мы тем временем, опять-таки, это все оббегаем. Кстати, забавный факт. Ну, я думаю, это все видели и так, потому что здесь ничего особенного, все наши враги это адлеры. Да. Вообще по поводу этого можно сделать теорию, мол, Белл с самого начала знал, что Адлер это его враг. Но это слишком сложно. Итак, что здесь? Ну, идти налево я вам сейчас покажу, продемонстрирую. Идти налево нету никакого смысла абсолютно. И если мы пройдемся сюда, то обнаружим, во-первых, лицо Адлера. А во-вторых, то, что вот здесь вот закрыто тоже. То есть, как только мы доходим до какой-то локации, там сразу становится все закрыто. И как бы нет никакого смысла. Поэтому спускаемся по тросу, как нам говорят. У нас уже остался только один путь. Но не спешите. Здесь мы наблюдаем, опять-таки, остановку полную. И нам говорят, что нужно идти сюда. Да, то есть даже здесь нам говорят идти не в пещеру. Куда обычно нам Адлер говорит, Да. Просто из-за того, что у нас полные отходы от сценария, мы туда прыгать не будем. А идем в люк непримечательный, который я, на самом деле, во время первого прохождения даже не заметил. Вот он, люк. Бункер... Бункер был в пещере, но это не так. Мы залазим в люк. На самом деле, это не сценарий 17, такого вообще не было вроде бы в компании. Чтобы мы сюда падали. Ну, а когда мы упали. Достаёшь, стали... Адлер уже сам не понимает, что происходит. И начинает импровизировать. Вот, как вы только что видели, М -м -м, тоннель. Да, приготовьтесь сейчас до скримеров. Потому что, а, ну, я это знаю, я это использовал во время спидрана. А, мы доходим сюда. И это самая лучшая отсылка на зомби режим, когда либо существовавшая в Call of Duty. Так, я уже слышу зомби, вот он к нам подходит, потом к нам будут подходить еще больше, да. А, на самом деле во время спидра на глав, на самом деле во время, потом к нам будет подходить еще еще больше зомби, да. Да, да, да, вот уже и... они почаще подходят рано или поздно у нас, кстати, патроны закончатся, поэтому отбиваться одних от какими какими бы вы ни были профессионалами не получится, потому что вот один удар и я уже почти мертв. Воу, тише. Да, их тут очень много наступает и все, и меня вынесли. Хватит врать, Бел, начинай заново. Расскажи мне про встречу. С да, да, рассказать тебе про встречу с Персеем и. Вот такая вот хренотень тут происходит, в этом тоннеле просто появляются двери, а также зомби, которого я убил недавно, и мы их открываем, и опять попадаем в бункер. Ну, я думаю, вы помните, что в третьем сценарии, то бишь предпоследнем, у нас просто бункер, по которому мы очень много гоняем, ну да, это все как бы, я думаю, вы помните. Вот такая вот э, крутящая башка Адлера, она тоже была. Это нормально. И вот у нас появляются двери. Открываем их. И мы оказываемся в лаборатории опять. И уже за этой красной дверью у нас опять лаборатория. То есть такого абсолютно не было нигде, никогда. Мы тут можем посмотреть... Много чего. Трое часов одинаковых. Очень информативно. Ну и, в принципе, я думаю, можно садиться. И у нас опять у Белла едет крыша. Вот и последний сценарий, который нам показывают в, во время прохождения. То есть, э, вообще все равно, каким образом ты это будешь проходить, у тебя все равно будет 4 сценария. Что короткими путями, что правильными, что неправильными. Это, кстати, очень помогает во время спидрана. Ну и вот финальная, да, мы типа нас просто пропустили, потому что, ну, мы это все знаем, мы это уже все проходили. И вот наша красная дверь в бункере. Доходим сюда, и здесь уже ничего нового. Просто садимся, что только что было с текстурой. О, боже, что с текстурами? И тут уже все по-старому. То есть... К нам приходит Адлер, потом приходит, ну, не приходит, точнее, мы видим всех наших врагов. Хотя, может, и не врагов, может, союзников, в зависимости от того, какую мы концовку выберем. И на этом эксперимент подходит к концу. Спасибо, что посмотрели это видео, делал его очень долго. Пишите в комментариях, знали ли вы об этом или открыли для себя что-то новое. Спасибо за просмотр, всем удачи. Адьос.